Еще одной важной настройки. Настройка следующая. Как изменить размер страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Бывает так, что вы пришли на работу и обнаружили, что у вас неправильная ставка была по начислению этих взносов. И вам необходимо это исправить. Давайте сначала посмотрим, где это можно увидеть, сколько начислялось, какая сумма была начислена. Открываем зарплату, зарплаты и кадры, все начисления, открываем зарплату за какой-либо месяц. Ну вот, например, январь 2016 года. И смотрим. Здесь на закладочке «Взносы». Можно видеть, что начислялись вот такие вот взносы. Или по знаку «вопросик» напротив слова «взносы» мы видим общую сумму. ФСС «Несчастный случай» – 210 рублей. Сейчас посмотрим, какой это ставки соответствует. Где это посмотреть и где это изменить. Выходим из программы. Мы запомнили, да, что у нас было 210 рублей. Выходим, извините, не из программы, а из зарплаты. Закрываем окошечки. И теперь заходим в меню «Главное», «Настройки», «Далее», «Учетная политика». Здесь в «Учетной политике» опускаемся в самый низ и находим меню «Настройка налогов и отчетов». Нажимаем один раз. Еще одно окно открылось, и здесь с левой стороны, в левом столбике, открываем страховые взносы. И сейчас мы видим ставку, по которой были начислены вот эти взносы. Это 0,2%. Предположим, что нам нужно увеличить и поставить 0,7%. Период, с которого мы хотим это сделать, прошлый период у нас будет с января 2016 года. Окей. У нас сейчас ничего не получается. Объясню почему. Потому что стоит дата запрета изменения данных. Об этой дате я более подробно рассказывала в одном из своих видеоуроков. Смотрите этот урок. Что сделать, чтобы все-таки поменять нам задним числом вот эту ставку от несчастных случаев? Вообще хочу сказать, что программа очень как бы не любит когда мы начинаем задним числом ей что-либо менять. И всячески сопротивляется. Поэтому как поступить в данном случае? Закрываем это окно. Не сохраняем изменения, потому что их пока невозможно сохранить. Заходим в операции. Дата запрета изменения данных. И сейчас даже если мы поставим дату более раннюю чем 2016 год все равно она начнет капризничать и не позволит нам изменить ставку я это уже проделывала поэтому нужно пока временно поставить не установлены отключить все установленные даты запрета да то есть вот таким образом снять вообще снять вообще дату запрета но это временная мера пока мы не поправим ставку. Когда поправим ставку, я рекомендую возвращать дату запрет изменения данных на свое место и ставить ту дату, которая вам необходима. Закрываем окно. И снова мы к учетной политике. Давайте закроем его. Еще раз показываю, где это главное. учетная Настройки учетная политика. Настройка налогов и отчетов. Страховые взносы. Ставка 0,2. Нам нужно 0,7. Выбираем январь 2016 года. Окей. Теперь видим, программа приняла изменения. Закрываем настройку налогов и отчетов. Теперь нужно зайти в зарплату, раз это делается задним числом. Вот обнаружили вот такую ошибку, к примеру, задним числом. И нам нужно переначислить зарплату. Еще раз смотрим, у нас здесь было 210 рублей. Значит, как здесь поступить? Здесь нужно удалить все строчки и заполнить снова и проверить что у нас ставка увеличилась. Перезаполнили. Заходим сюда и смотрим. У нас увеличилась ставка, стало 735 рублей с фонда заработной платы 105 тысяч, что соответствует 0,7%. То есть все поправилось. Провести, закрыть. Итак, если вы переделываете прошлый период, нужно проделать с каждым месяцем. Еще раз второй месяц, февраль. Так, это больничный лист. Ну, давайте просто зарплату за февраль. Удаляем. Заполняем. Смотрим ставку. Мы не посмотрели, сколько было, но можно сейчас просто проверить. 116 тысяч умножить на 0,7%. Получается 812 рублей. Я проверила на калькуляторе, то есть все у нас пересчиталось в соответствии с нашей новой ставкой 0,7%. Я надеюсь, что информация для вас была полезной и нужной. Заходите на мой сайт, подписывайтесь на видеоканал. И вы будете постоянно узнавать что-то новое из области ведения бухгалтерского учета и какие-то новые вещи по работе с программой 1С Бухгалтерия 8.3. До новых встреч!